Кугаши или Георгий, главный тренер сборной. Как я понимаю, здесь очень важно для главного тренера посмотреть состояние команды. Вот тех, кого вы поставили, не все лидеры, если молодые. В какой форме, ребята? Uh, учитывая вот ситуацию, то, что сейчас творится в мире, на этом фоне, ребята, в дальний момент находится в неплохом форме, потому что в полноценных соревнований, полноценных вот этих сборов, к сожалению, невозможно все проходить, да? Но на этом, на этом фоне сборная команда делает все, чтобы сборная команда максимально мы сделали. Мы уже сделали три сбора полноценных. Есть команды, вообще сборы не Самостоятельно тренируется. Мы сделали три полноценных сборов. Участвовали в двух соревнованиях. И это большое, большое соревнование, маленькое соревнование, как бы там это ни было, это соревнование. И у нас есть возможность, опять же, проверять ребят. Да, не все наши основные лидеры. Можно сказать, наши основные лидеры здесь это не борются. Но борются здесь вторые и третьи номера и молодежь, которые в следующий год будут оспаривать к олимпийским путевкам. Ну, тем не менее, здесь есть такие, как Манцыгов, как э, Чехиркин. Это явно вот, э, ну, да. лидеры ребята. Да. Я говорю, что вот они будут да, как бы оспаривать. Там, это У нас это вторые номера, а первый номер это у нас Роман Власов, э, олимпийский чемпион. 77 килограмм. И в других весах тоже ребята. Вот, Комаров Саша, который второй номер. да, Он сейчас выиграл Кубок России, но у нас есть чемпион России этого года Давидчик Чаквитадзе, олимпийский чемпион, который не борется. Многие наши чемпионе не борются. Это и евлоев Лоев, это и Мелин, это Сурков, Роман Власов, там, Сергей Семенов. Это все ребята чемпион мира, олимпийские чемпионы. То есть э, здесь опять же вторые номера, третьи номера и молодежь. С учетом того, что так мало стартов, почему все-таки приняли решение не дать им здесь пробороться? А, все-таки опять же боязнь там что опять же ребята не заболели, потому что до чемпионата мира, если будет, остается ровно месяц. Да. И хотелось бы без экспериментов. Где у нас, который первый состав, ребята, кто-то переболел давно, и они уже в нормальном, хорошем форме. Да? Это, допустим, <мышленный фон> Муса Ивлоев, <говорил> да, это Роман Власов. Да? Но есть ребята, которые... Сергей Емелин, там, да, это сейчас, это недавно выздоровел Степан Маранян. Остальные ребята не болели. И вот на ровном месте можно как бы это вот подцепить там это всего. Вот, это вот из-за этого э, берега берегя, берегя их там этого, чтобы до чемпионата мира они не заболели. Похоже, что такая ситуация будет складываться вплоть до Олимпийских игр, которые мы тоже не уверены, но надеемся, что, что э, состоятся. Вот. Как в этих условиях вообще можно мотивировать людей двигаться дальше, пахать? Ну, я не знаю, хуже вот это время, то, что мы прошли, я не думаю, что еще, еще будет там, потому что вот в этих тяжелых временах, там, можно сказать, мы умудрялись там тренироваться и умудрились три сбора полноценных там, это и не просто в Москве, это в Сочи, это в горах. Я думаю, что будем стараться сделать все максимально, чтобы ребят, как вот возможность это возможно всегда было, чтобы мы их тренировали и готовы. Мы по-любому будем готовы, по-любому. Лучше будем готовы, хуже будем готовы, но команда будет готова, то, что от нас будет зависеть, короче, сделать все, что соответствует это мировой уровню, чтобы команда отборолась достойно. Понимая, что в таком же состоянии наши соперники, потому что это, это болезни, это, это зараза, которая... Весь мир, к сожалению. На будущей Олимпиаде одна из главных интриг будет это тяжелая весовая категория. И штурм э, кубинца Нуниса э, четвертого олимпийского золота. Насколько реально для него стать четырехкратным победителем? Ну, честно скажу, великий борец, э, и все в руках, но как говорится, ковер проглые, да. Мы хотим, чтобы в этом весе стал Сергей Семенов олимпийским чемпионом. Мы это все, всячески будем препятствовать кубинца, чтобы он не стал четвертым. Опять же, у него велик, велик, очень такой там, мотива, мотивация, там, это, что во-первых он сильный, во-первых вот, то, что там говорят, что он, он постарел там туда-сюда, но все равно он очень как бы, подводит на этих соревнованиях. И много-много раз мы убедили, что он готовится конкретно к Олимпийским играм. Но у нас тоже есть мотивации. Мы в прошлой Олимпиады были третьими. И этот Олимпиада дает нам шанс, вот то, что этот, э, не стали в этом году проводить, у нас еще год, еще прибавить, еще э, добавить, и еще быть сильнее. И не, не боги горшки обжигают, там, как у нас любит Михаил герач говорит, да, все в наших руках. А почему не выиграть? Почему не выиграть там это? Ну и что он трехкратный олимпийский чемпион, да. Не хочу параллелев, куда там это все, там это, но мы будем стараться выиграть олимпийскую золото. Пускай он будет великим кубинцем, да? но мы будем великим русским, там, это, который выиграет великого кубинца трехкратного олимпийского чемпиона.